Всем привет! Очередной обзор по бирже EUBIT. Токен FUST у нас, который мы с вами получили, Сайердор попросил до одного от Сатоши. Казалось бы копейки, но я принял решение продолжать получать процент с инвестбокса. Напомню, чтобы получать 0,1% с инвестбокса, вам необходимо играть в дайсе на токен UTEP. 20 игр каждый день и писать 40 смс здесь в чате я обычно общаюсь с другими людьми и у меня смс набираются настолько быстро что иногда забываю записать количество отправленных смс на бумажке так как калькулятора здесь нет а для получения 1% Необходимо приобрести кроссовки любого уровня. Можно за 10 долларов. USDT один к одному к доллару. Купить можно тут. Если у вас есть биткоин, ищите пару. Биткоин USDT без окончаний. Смотрите, здесь есть USDT B. Это сеть Binance Smart Chain. BIP20. И USDT, не вижу, вот, т Это троновский. Нам необходимо обычный. Просто держим на балансе. Каждый час вроде бы добавляют новые кроссовки. Вот остатки, кстати, есть. По 30 штук стали добавлять. Держим USDT на балансе. Как появляются... Жмем купить, вводим капчу. Готово. И ваши кроссовки отобразятся здесь. После этого. Здесь идет таймер 12-часовой. Заходим в DICE, играем 10 DICE на токен USTEP. Выбираем USTEP. У меня стоит вот эта вот сумма. Это копейки. Играю на нее. Просто жму. Одну кнопку 10 раз, бывает 15. И на этом все. Когда таймер обнуляется, ваш ее степ появляется тут. Жмем зачислить на баланс, сюда, откуда можно уже продавать. И полученную прибыль выводить. Я принял решение не продавать монеты и ждать новостей от биржи которые помпанут данный токен хотя бы ну, больше 10 центов за штуку. И FUST. Я думаю, биржа поддержит данную монету, придумают еще какую-нибудь плюшку и сделает данный токен ценным. Возможно, увеличит процент цен инвестбокса. Пока что просто... Буду копить ее степы и фуст на балансе. Они не мешаются. А пообщаться в чате я уже рассказал. Делаю это достаточно быстро. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.